Дорогие друзья, приветствую вас! С вами канал 3D Craft, и в этом видео мы рассмотрим, как откалибровать стол перед 3D-печатью. В первую очередь нужно нажать команду «Автодом». Нажимая команду «Автодом», тем самым выполняется команда G28, которая возвращает все оси в нулевую точку, замыкая концевики по оси X, Y и Z. Эту команду можно выполнить как через дисплей, так и подключив принтер к компьютеру. Итак, нажав «Автодом», ждем, пока каретка экструдера остановится. Это и будет нулевая позиция, относительно которой мы должны отрегулировать стол. Остановившись в нулевой позиции, на моторы будет подаваться ток, чтобы нулевая точка удерживалась, и мы не смогли случайно сдвинуть экструдер. Далее можно командами передвигать экструдер по оси X и Y, чтобы откалибровать каждый угол стола. Или можно убрать ток с моторов в соответствующую команду через дисплей или компьютер. И далее передвигать экструдер вручную, что будет значительно быстрее. Теперь нам нужно отрегулировать поверхность стола относительно сопла так, чтобы между ними не было ни зазора, ни натяжения. Самый распространенный способ регулировки – это использовать лист бумаги. Мы также с вами будем использовать лист бумаги, но с небольшим нюансом, который будет пояснен в конце видео. Итак, требуется сделать следующее. Подложив лист, нужно уменьшать зазор между соплом и поверхностью стола с помощью регулировочного винта. Уменьшать зазор нужно до момента, пока сопла не начнет легко касаться самого листа. Здесь стоит обратить внимание, что из сопла во время калибровки не должно торчать пластика, так как это негативно повлияет на результат калибровки. После регулировки одного угла необходимо передвинуть каретку к соседнему углу и повторить процедуру. И так нужно сделать с каждым углом. Если же лист бумаги изначально не помещается между столом и соплом, значит в этом месте существует натяг. От него также следует избавиться, сначала увеличив зазор, а затем постепенно его уменьшая После того, как все четыре угла отрегулированы, рекомендуется еще раз пройти эту процедуру с каждым углом Так как регулировка одного угла немного сбивает калибровку соседних сторон После того, как все углы отрегулированы, можно было бы считать, что стол откалиброван, но здесь хочется сделать одно замечание на данный момент стол откалиброван с учетом толщины самого листа. Если лист, которым производилась калибровка, имеет толщину, например, 0,05 мм, то и зазор между соплом и столом после калибровки будет примерно 0,05 мм плюс погрешность человеческого фактора. Также можно производить калибровку с помощью метрического щупа, выбрав в нем самую тонкую пластину. Ссылка на щуп оставлена в описании. Купив его, вы поддержите канал кэшбэком. Его плюс, что сталь при калибровке не деформируется как бумага. А также толщина самой тонкой пластины в нем 0,01 или 0,02 мм в зависимости от градации. Если ссылка устареет, прошу написать в комментариях и мы ее быстро обновим. Итак, ручная калибровка с помощью пластины из метрического щупа или очень тонкой бумаги является достаточно точной калибровкой в нашем случае, так как она близка к пределу человеческого восприятия, то есть более точную калибровку невооруженным глазом сделать достаточно трудно. Следующим шагом в повышении точности можно добиться, лишь добавив в принтер автокалибровку или, например, индикатор часового типа, но в них есть как свои плюсы, так и минусы. Об этом поговорим в отдельном видео. Также стоит отметить, что если толщина материала будет 0102 02 мм или толще, то и зазор после калибровки получится таковым. Это может ухудшить прилипание первого слоя во время печати, да и невооруженным глазом можно увидеть этот зазор. Поэтому если толщина материала большая, после калибровки можно немного уменьшить зазор, пока он визуально не исчезнет. Но, если перестараться, то по факту получится натяг, и при печати может появиться сильный эффект слоновьей ноги а также визуально появится ощущение переэкструзии. Допустим, высота печати первого слоя в слассере стоит 0,3 мм, а по факту при печати высота из-за натяга после неудачной калибровки может получиться, например, 0,1 мм, но пластика будет все равно подаваться для высоты слоя 0,3 мм. Из-за этого и будет казаться, что пластика выдавливается больше чем нужно, что как раз и связано с плохой калибровкой. В итоге, как зазор, так и натяг Оба фактора являются нежелательными. Подытожить все можно следующими словами. Нужно, чтобы не было ни зазора, ни натяга, а значение между рабочей поверхностью и столом было ровно ноль. Именно к этому и нужно стремиться. Спасибо за внимание. С вами был канал 3D Craft. Надеюсь, материал был для вас полезным. Желаю вам удачной печати. Увидимся в следующем видео.